Как стать успешным предпринимателем? Предприниматель -при -при это такой человек, который берет свои деньги и вкладывает в какое-то нужное дело. Как стать предпринимателем? С вами Макс Прайм. Предприниматель может быть даже безобразованный человек, потому что он покупает, нанимает и воля все хорошо. Возможно, он может сам за внимание и чтобы сэкономить деньги сам это все делать например разберем он там сахар собирает, тростник на кто играл майнкрафта вот сейчас если вы не сошлите, то, в принципе вы играли в экране майнкрафт это вам поможет некие понимания что сахар это у нас тростник с тростником грубо говоря с кого-то завода вам дают тем самым вы сможете перевести его куда-то там к магазинам вам нужно тогда найти склад, его построить, нужно по плану все это сделать. Тем самым из завод забирать там грузовик, там всякое такое. Можно на машине, но я не уверен в этом. Вам нужно побольше поэтому грузовик самому можно это все делать. Это физическая усталость, поэтому пиши комментарии, Ты хочешь физическую нагрузку или моральную нагрузку? А если хочешь без этого творческую нагрузку, то можно что-то такое придумать. Да, есть есть некоторые обходы, которые можно обмануть людей на деньги, если кто-то хочет стать предпринимателем, зарабатывая на деньги. Это сделать свою маску. <мас> маску медицинскую. Да, они сейчас Донецка и Луганск, Россия, Украина сражаются между собой. Ну, между собой. Ну, как-то так вот вроде бы. Первое начало Россия, потому что их много, понят, понятное дело, они хотят заработать. Поэтому сразу им половина сказали, нападем на Украину, чтобы хоть провоцировать. Возьмем, что будет в будущем. Бабах, все произошло. Предприниматели разбогатели. Кстати, можно предпринимательным пригрома... разбогатеть. Разбогатеть эм... с помощью некоторых фишек. Спиннер, знаете такую штуку? Был тренд некоторые предприниматели покупали фишки. Если вы не понимаете, что я сейчас говорю, то срочно изучите материалы с помощью материалов. Например, есть такое понимание: видеоигра, которая поможет вам реализовать свою мечту, если вы не старшолетин, но если есть если у вас время, хоть там полчаса вас будут мотивация на этого если вы реально предприниматель вас слишком плохо делом то есть эм, проблема то сразу начинайте игру возможно в игре классный а в жизни у вас проблемы когда вы играете в игру предприниматель там, ну, подумайте что вы там продаете там, товары. Ну, все значит игра про товары, игра в магазин игра в обуви машины там что у нас есть нет, я не говорю сейчас про Roblox, потому что он реалистичный, у вас есть жизнь. Зайдите в социальные в сети, на классики, в ВКонтакте, что еще есть, в Фейсбук вроде бы, да? Вот, я тоже в Фейсбуке, в ВКонтакте, в ВКонтакте. Заходите туда вот и сразу же пишите или найдите игру мобильную. Можно не мобильную, как хотите. Ну что вам нравится по душе? Мне сейчас, что я делаю? Что как-то нравится, вот я не понял. Я хотел сейчас найти некие игру, но как-то вот, блин, что я лень или чё, да? Да, по-любому мне кто-то лень. Надо этим заняться, кстати. Потому что мне сейчас хочется немножко заняться предпринимательством. Ведь я уже как-то устал снимать. Вот, например, вы предприниматель, вы уже хотите больше денег. Можете заняться другим хобби. Или вообще-то можете, э, что-то можно еще, достаточно много, можно принимать такая обширная остановок Можно психолога, я думаю, ты не предприниматель. Можно одно и то же, потому что психолог это половина из предпринимателей. Возможно, две вещи, говорил один ученый, можно заняться. И ты станешь предпринимателем, и ты станешь э, консультантом, психологом. Консультант по зубам Там своя услуга Надо только прокачаться Стать, наверное, популярным месседжер... месседжерах, В мессенджерах социальных сетях там Тысячу подписчиков нагнать себе Ну, честно, нужно быть Там нужно быть хотя бы 100 лайков на вашем посту 50 там маникюр там, дополнительно услуга Я уже говорил, снимаю ролик данную тему дополнительно. Возможность у вас получится Предприниматели, продолжаем, там куча нет тем, нужно их разобрать срочно, поэтому лайк, подписка. Эх, пиши в комментариях, кто ты, я тебя разберу, в принципе, где меня полно, вот, э, снимать про что я не пойму. Но предприниматели есть в интернете, я и хочу для них снять. Например, у них кризис, занимайтесь э, игрой, потому что вы реально жизни проиграли, Пробуйте игру возобновиться, у вас будет как то открыта новая эволюция. Да, я сейчас... Я сейчас занимаюсь видеороликами. Значит, я могу как сыграть игру в ролики. но мне уже не нравится эта игра, потому что, я... так вот, возможно, вам тоже не понравится продавать-покупать. Значит, вы классный чувак, как я вы сэволюционировали. С деньгами с без деньгами. Сейчас я с без деньгами ни одного цента не кинул на популярность я очень популярный еще есть еще если что. поэтому еще нет такого но в принципе в будущем наверное вопрос все же вложиться. если такой же поток будет идти медленно и продвинемся а у вас у вас предприниматели да мы сейчас говорим про эту тему да я же не перепутал говорим да. по услугам предприниматели Продолжаем. У меня сейчас такая идея, вы же можете стать... Сейчас сезон рыбака заканчивается, да? Будущее. Вы знаете, что будущем? Роботы. Это стабильно. Сначала найдите стабильность. А потом уже решайте. но это уже следующий ролик. Много вопросов, меньше ответов, если... Не, ну меньше, но есть ответы. Если вам нужна отдельная консультация, пиши мне личное сообщение, и мы с тобой пообщаемся. Ведь я сейчас бедный, мне нужно как-то зарабатывать. И я вот провожу нормально такие вот волнами, но если хотите одну категорию разобрать, то тут нужно отдельно. Или найти мой ролик про одну категорию, будет очень мудро. Поэтому лайк, подписка. Пока.